Добрый вечер, друзья. Нью-Йорк Таймс пишет, на суше российские войска с трудом продвигаются вдоль растянувшейся линии фронта и сталкиваются с украинским контраступлением на юге. Довольно странное утверждение, так как ни Генштаб ВСУ, ни мы с вами ничего о подобном контрнаступлении на юге не знаем. Наоборот, там российские войска укрепляются уже на границе с Кировоградской областью, и оттуда тоже никто не наступает никуда. Там местные власти, военно-гражданская администрация заявили о том, что они сидят в глухой обороне, русские находятся в 10-40 километрах от Кривого Рога, и мало того, начались уже обстрелы аэродромов и инфраструктуры в этих областях. Что касается генштаба, то он наоборот сообщал о том, что был освобожден город Макаров в Киевской области, являющейся тыловой частью. Мы об этом говорили. В предыдущих передачах, и я просмотрел колоссальное количество материалов, нашел только одно утверждение о взятии Макарова. От начальника местной Макаровской полиции довольно невнятно, непонятно, куда, когда снято, он показывает, что по Макарову стреляли, видно, что здесь шли бои. Но, судя по всему, это единственное упоминание об освобождении киевским режимом города Макаров. Судя по всему, вот именно на этом и основывалось и сообщение Генштаба ВСУ, но судя по тому, что прошло много времени о таком эпохальном событии как освобождение города, речи нет, это все-таки липа. Вице-премьер Украины Верещук считает, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предполагает, что Будапешт хочет заполучить Дешевый российский газ и украинская Закарапатия. Заметьте, она явно что-то начинает подозревать. То есть до Киева что-то доходит. Вот первый ударный эшелон вооруженных сил Беларуси, численность около 5000 человек, уже сформирован и выстроен вдоль границы с Украиной. Об этом сообщает украинский генерал. Виктор Ягун, видимо, тоже подозревает, что Белоруссия нацелилась на Волынскую область, в которой, собственно говоря, достаточно сильные белорусские настроения, много белорусов, и которые крайне не любят жителей Галиции. Кто первый осмелится сказать о польских войсках, которые готовы освобождать Галицию со столицей в польском Львове, я предполагать не берусь, но думаю, что и подобные разговоры скоро воспоследуют ну, под видом, безусловно, миротворческой операции НАТО. Или отдельных стран НАТО если полякам удастся кого-то к этому склонить, например, Литву. Теперь немножко о фейках. В простой украинской девушке, которая сражается вместе с добровольцами батальона имени Калиновского на стороне ВСУ и призывает белорусских военнослужащих переходить на сторону ВСУ, непонятно каких, правда, военнослужащих они не воюют, но так или иначе опознали Молчанову Анну Сергеевну, сотрудницу 72-го центра информационно-психологической операции сил специальных операций УСУ, Урошенко кривого руга, и ранее эта сособа была уже замечена в фейковых видео, где русские успели сжечь ее мать, разбомбить школу, ну и так далее. Но лучшим фейком оказался репортаж об уничтоженной колонии российских вооруженных сил, на котором показали бирку военнослужащего ВСУ, Мищенко с Икраткой. И так, так, ну, собственно говоря, в российской армии никто никогда не писал даже во времена Советского Союза. После многократных заявлений про взятие Буча и Гастомеля под Киевом, понимаете, Киева, а также от, отбрасывания российских вооруженных сил на расстояние до 70 километров, неожиданно выяснилось, что Буча и Гастомель таки находятся под контролем российских вооруженных сил. И теперь, как заявляют местные власти, задача не допустить их продвижения далее реки Ирпень, на которой устро... взорвали дамбу, взорвали мост, устроили половодье. Ну, в общем, всячески затруднили проход российских вооруженных сил непосредственно к Киеву. Ночью водолазная сундуна не тешин. Унитазного флота занималась постановкой мин вблизи берега. Ну, в результате получила прилеты к адмиралу Макарову. С этим гостиницем предпочло не затонуть, а выброситься на берег. Ну, понятно, что ремонту не подлежит. Кстати, ВСУ удалось подбить где-то в Азовском море катер-раптор. Ранили двух моряков, сейчас в Ейске ремонтируется. Днепровитровский губернатор сообщил о ракетном ударе по Павлограду. Железнодорожная станция Павлоград-2 полностью разрушена. Когда она восстановится и когда по нему смогут прийти поезда, неизвестно. А это как раз тот путь, по которому могло идти снабжение Донбасской группировки, которые сейчас, в общем-то, активно добивают ДНР по содействию вооруженных сил России. Ну и понятно, что лучше им не станет. И Турция неожиданно подтвердила сообщение. России, которая опровергалась из Киева, о минной опасности. Управление навигационной гидрографии и океанографией ВМС Турции выпустило уведомление о NAVTEX, предупреждающее о дрейфующих минах в Черном море. Ну и немножко о ракетных ударов. В результате ударов по Николаеву портовая инфраструктура получила большие повреждения, убитых при этом нет. Это, кстати, довольно своеобразные результаты ударов, ракетных ударов российских вооруженных сил. Потому что каждый раз сообщают, что или вообще погибших нет, или погиб один-два человека. Вот в результате ракетного удара по железнодорожной станции Павлоград погиб только один человек. При такой мощности взрывов, естественно, их должно быть больше. Но, судя по всему, остальные пострадавшие это военнослужащие, а их учет и потерь засекречены. И да, сообщения о взятии Маринки силами ДНР оказались также преувеличены, как и сообщения о ее зачистке. Там идут полноценные бои, с большим трудом силам ДНР удается продвигаться на запад, но, судя по всему, после этого восстанавливать в Маринке будет уже ничего. Ну и последнее. Глава Минобороны Великобритании подтвердил, что на Украину было отправлено более 4000 тысяч гранатометов ЛНО. В том же разговоре министр заявил о том, что Великобритания будет поддерживать киевские власти, если те реш... примут решение восстановить ядерную программу. Ну, насчет гранатомета НЛО могу подтвердить, их очень много, я их видел не, не раз у ополченцев, к тому же вот приехали люди из ДНР, которые сейчас подтвердили это уже, так сказать, они участвовали в боях. И последнее, что касается ядерной программы, это очень длительный и сложный технологический процесс, поэтому ну, киевские власти при всех желании не успеют за оставшиеся месяцы ее возобновить. На этом пока все. Всего вам доброго. До новых встреч.